Всем привет! Да, именно так. Были у меня большие надежды на то, что я кузов, ну, по максимуму, знаете, в таких неудобных местах, плоскостях, где-то там, что-то что тут посмываю смывка для краски. Два проема дверных. И вот тут вот, вот эти вот части в крыше я потратил три часа. Сейчас покажу, что у меня получилось. Я уже устал, в принципе, сбился со счету, сколько проходов конкретных я сделал. То есть мазал и чистил. Мазал и чистил. Ну, скажем так, почти все на 90% за 3 часа в двух проемах я почищал. Наждаком все равно надо пройти будет. Потому что вроде бы как все чисто, но где-то там что-то щеткое, допустим, не поддевает. Так что оно... дело в том, что не слазит полноценно, что-то прилипает, там сдвинулось, прилипло. Непонятно, что в итоге получается. Поэтому ну, не все у меня получилось снять так, как мне хотелось бы. Но, тем не менее, вот здесь в проемах залезло. герметика, оно не трогает, трогает только лакокрасочное покрытие. А... Место имеет быть эта штуковина. Потому что не везде, допустим, но тут наждаком вообще никак не почистишь. То есть ребрышко, там, где, кстати, уже ребрышка не берет, там, где вторичная окрас, там уже наждаком придется вручную. А канавочку снял до металла. Сейчас объясню, для чего я это делаю. Вроде бы затея, казалось бы, глупейшая, да? Заводской проем, все целое. Зачем? Потому что уже пишут, зачем? Вот в этом проеме, по сути, незачем. Кроме что мы добьемся толщину ну, тоненькую, как из завода, там выйдет 110-130 микро. В водительском проеме все чуть-чуть похуже в двух местах. Так их даже особо и не видно. Оно-то все целое, все ровное. Посмотрите, там где краска целая лежала, там и намека не было на то, что металл в сварочной точке начал корродировать. Раз, и вот здесь, где замок приходит начал корродировать два все то есть в этом случае это имело смысл потому что если бы не расчистить и не увидеть этого два-три года шик, жучара а так я это все почищу я знаю куда мне здесь уже надо будет активно обратить внимание залить все мовилью. купил мавиль прозрачную специально то есть я знаю куда надо обратить внимание более детально туда мы зальем побольше пожирнее во всем остальном это только ну, добиться заводской толщины, не более того. Сейчас я попробую, пока буду заниматься крыльями, попробую на крыше сделать такой прикол. Сейчас все поздуваю, посметаю. На крышу нанесу вот эту смывку, ну главное, чтобы все чисто было. Специально не мотаю, пока ничего не делаю. Крыша все-таки, по-моему, в заводе, да, ничего не видно на ней. А нанесу смывку и накрою ее тонким, ну, одним слоем укрывочной пленки. Как бы сделаем баню для состава этого, он тогда лучше работает. Ну, на крыше это, по крайней мере, можно сделать, в дверных проемах это абсурдно делать. И посмотрим, за сколько времени оно смоет, за сколько раз таких у меня это все получится сделать. Для работы нам понадобится сама смывка. Здесь, может быть, ее не понадобится, емкость для смывки, кисточка, которая ей мазать, ее мазать. Потом, потом, щетка или шпатель, поскольку крыша ровная, скорее всего, удобнее будет шпатель, но в углах неплохо бы щетку иметь. Пленка, я ее сразу расстелил на крышу, половинку отвернул, буду мазать половину, накрою, отверну вторую половину, намажу другую половину. Перемешиваем, потому что она, как, ну, по сути, как бы гель. Крыша просто ну, от пыли протер ее. И не стесняемся. Чем толще намазываем, тем активнее в этом месте именно проходит процесс. Конечно, просто гору накладывать тоже смысла не имеет. Но сильно тонко, что-то там экономить. Не вижу. Не вижу тогда смысла ее вообще брать. Берите наждак и вперед. А, по поводу... Почему не наждаком, допустим, да, двери я ведь снимал наждаком, а, потому что крыша, хотя вроде она тут жестенькая. Короче, у крыши плоскость ровная большая, и она, когда работаешь наждаком по ней, она прыгает, вибрирует, играет. Да и все-таки хочется, знаете, вот я пока намажу сегодня, а может завтра, не знаю, как будет по настроению, уже просто вечер с крыльями буду работать. Пусть крыша работает без меня. То есть теоретически по времени мне так будет экономии как бы заодно и посмотрим смывка недорогая то есть на дверные проемы и чуть-чуть я там на бамперах экспериментировал и показывал ну, там вообще чуть-чуть у меня ушла банка вот эту вот вторую банку я открыл причем я так ну не кисло ух ты ты скользкие еще проемы Почти ДТП получилось. Травма на производстве. Стекла пока что еще не вырезаю, потому что не хочу просто заклеивать салон. Стекла идут под замену. Резинки на стеклах, само собой, тоже под замену. Поэтому ничего не экономлю. Ничего не стесняюсь, так сказать. Все. Делаем баньку. Их. Накрываем как можно ровнее И приглаживаем обязательно, чтобы не было лишнего воздуха там под ней Процесс будет происходить в течение минут 20-25 Дальше, если ничего не происходит, оно уже не будет происходить Говорят, что пить не в моде так, о чем я? А, говорят, что если почухать наждаком предварительно, процесс происходит лучше. Ну, скажу свое мнение откровенно. Нахрена нужна такая смывка, под которую надо почесать наждачком, там, поводить каблучком и так далее. Уж если берем какую-либо вещь, да, инструмент, материал в работу, то он должен работать. А поводить наждачком я сейчас возьму роток с восьмидесяткой и за полчаса повожу наждачком и у меня будет все чисто. Да, обязательно одевайте перчатки. Блин, брызги этой дряни, это все-таки кислота, там что-то с соляной кислотой. Это капец. Когда зачищал, надо очки одевать. Потому что так чуришься, попадает на ресницы. Ну, очень неприятно. Есть. Серега Бибирус. Недавно выкладывал видос, они смывку Холикс, по-моему, или что-то такое от этой фирмы тоже испытывали на бамперах. И у них прикол ровно один в один. Но они, правда, а нет, они и в банках тоже брали. Ремонтную краску вообще не берет. Заводскую краску, как Жека говорит, берет неплохо. Вот тут та же тема. Заводскую краску, ну, пытается, по крайней мере, подымать, так, ну, старается. Но ремонтную краску, вот, вот прям совсем, нет и все. Как будто, ну, просто какой-то гель там, для бритья намазал на нее. То есть толку ноль. Грунт вообще не хочет брать. Вот прям уже туда его и над почуханной щеткой. Э, втираешь его, ни о чем. Быстрее отверткой сколупнуть можно. Все, крышу помазали, потратили на это 5 минут. так ну что тут происходит под пленкой по моему уже не понял она у меня высохла слышите и вот так целый день вот целый день то работать не дают то кому-то позвонить надо не понял это шо это такое не понял Куда она впиталась? Вот, вот вообще сейчас не понял. Давайте еще помажем. Что-то что-то оно меня прямо удивляет. Хотя слой тут я ну, нормальный положил уже. Краска как будто впитала. А какого хрена оно стало сухим под пленкой? Красиво показывается во всех рекламных видео. Там попшикали, хопано и все. Мы тут помазали, а оно хопано и ничего. Сделаем так, подождем полчасика, включимся, посмотрим. Ну что, уже чуть больше, чем полчаса прошло. Давайте откроем оттуда, откуда два раза мазали. Но оно как будто вообще ни о чем. Как вот он на бампере прикол. Что вообще не берет. Ай, блин. Давайте шпателем попробуем так. Нет. Вот там, где я, когда в стекле мазал, там... Все, дальше трупяк это это он я ее всю снимаю вообще она вообще не среагировала вот вам и прикольчики приколюшечки Что можно сказать тут как говорится два путя да? либо у меня руки кривые и я что-то сделал неправильно то есть я неправильно намазал может там не знаю луна не в той фазе еще что-то ну либо материал говно давайте вон что сделаем еще я вот тут расчухаю щеткой хорошо. Расчухал. И теперь сюда. ну Для этого места тут точно хватит жижи. Так, обильно, не жалея. Размажем. В дверных проемах со второго... Промаза прям, ну так, знаете, активно. Местами начала прям очень активно вспучивать. После того, как я хорошо поцарапал. Вот первый раз оно размякло. А на втором разе прям начали виднеться, где приподнимает. Ну вот тоже вроде как начало приподнимать. Подождем. Я сейчас вот тут кисточку вымажу, где начал грать. Подождем. Минут 15-20 также. Посмотрим, что произошло. Но это, как по мне, это не работает, это так. То есть я времени... Понимаете, тут какой прикол? Чего хочется пользоваться материалами разными, как бы, да? А, хочется, как сказано, нанести на поверхность, выждать 15-20, 30, хоть час выждать. Но чтобы я пока ушел, оно работало само и без меня. А вот это... Намазал, накрыл, открыл, ничего не работает. Стоишь, чешешь ее, чешешь, опять намазал, опять накрывать надо или накрывать не надо. По времени, в принципе, если бы я стоял с ротексом, у меня уже крыша заканчивалась. Ну, я бы уже ее заканчивал, тереть. И получается, а тут я еще, ну, я еще и не начал, то есть я потратил время, там, 10 минут, чтобы намазать, размазать, тут перчатки надеть, там что-то позаклеивать, пыль пообтирать, пленку подготовить, а результат нулевой. Так плюсом к тому сама стоимость вот этой банки, если взять литр. Сейчас ну, в рознице что-то там, 170 гривен. Это в рознице. Сейчас в наждаки переведу. 7 наждаков кубитронов. 7 штук. Мне на крышу один нужен, 80 и половина 120. -ки. Ну ладно, один 120. -ку. Ну понятно, на крышу нужен не литр. Ну зачем? Просто зачем? Ну что-то тут начало. Давайте посмотрим уже. Все равно все равно время уже потратили. Так, намазали. Подождали. Я тут пока проем почистил. 120 двадцаточкой вручную. Все чистенько. Остальное уже машинкой, кораллом тут долезу. Так, в общем, все неплохо. Прям, прям очень неплохо тут под грунт готово а здесь я сейчас микрофон вытащу вот здесь происходят какие-то лущения происходят какие-то лущения процесс какой-то идет но времени уже прошло очень немало а снимается у нас Верхняя слизкая красная часть. О, лак пошел только сниматься. Ну, ребята, если я такими темпами буду снимать крышу, я эту машину и за месяц не сделаю. А, что-то, что-то там куда да, у меня начинает виднеться катафореза короче все-таки луна не в той фазе поэтому оставляем эту требуху до завтра уже время вечер пора стримчик вести суббота как-никак кстати кто не это колокольчики включайте по субботам с 9 до 10 примерно стрима. Оставляем это все так, как есть. Завтра машинка чешу, потому что сейчас, чтобы чесать, надо все вымыть э, растворителем. А до завтра он ну, хоть чуть-чуть тут что-то впитается, что-то испарится. Я так старым наждаком пробегусь, беру говно и потом дотру. Поэтому бросаем пока. Ночь прошла ночь. Блин, под стримом столько. Столько комментов, в общем, столько комментов. Ну, знаете, комменты комментами, а факт есть фактом. И ночь прошла, и там, где толстый корж лежал, смывки. Вон, оно даже, вот, ну, вот горбом лежит, да. Ну, чуть-чуть как бы подразъело. Тут лежало горбом, ну, как таким, более толстым слоем ничего не разъело. Тут лак даже, он все, он даже затвердел. Он опять набрал свою прочность. Тут просто смывка на поверхности лежит, которую можно снять с шпателем. Значит, что это мне дало? Мне это дало как минимум геморрочек на 20 минут. Мне теперь надо там все смыть, счистить, старым наждаком пройти, пособирать вот этот гель на наждак, повыкидывать его. И потом взять машинку и почистить. Уже так, как, в принципе, надо было изначально почистить. Чем сейчас и занимаемся. Ну все, я уже заканчиваю. Ну, вам показывал только крышу, я и борта уже заканчиваю. На крышу у меня ушел э, почти там без минут час э, на восьмидесятке машинки и два кружка кубетрона. Два, потому что сука вот эта часть, которую мне не хватило уже остаток остатков просто. Я забил э, первым кругом, короче, убил один круг, хотя хватило бы одного. Вот и сейчас 120 двадцаткой на эксцентрике 5 миллиметров Нирка э, Ну вот разницу видно да? тут уже готово, тут еще не готово. кое-где я не вытираю идеально КТФРС в ноль но он в принципе глубиной наждака он пробивается до цинка вперед тут остается чуть-чуть в принципе получается что за ну, почти за один рабочий день я подготовлю полностью к грунтованию машину и в принципе можно и грунтоваться но я посмотрю по времени. Мне еще сегодня стекла бы вырезать бы, чтобы подготовить в проемах. Вот. Э -э как буду грунтоваться, не знаю, покажу, не покажу. Но на этом мы, в принципе, на сегодня будем заканчивать вам. Красота! Да и только. Подытожим. Что? С этой смывкой краски у меня не получилось ничего. Она мне только добавила геморроя. Наждакоме я все сделал гораздо быстрее и, в принципе, качественнее. Я обязательно... Сегодня просто целый день прошел, как бы. И мне целый день по итогам вчерашнего стрима писали уже, писали, писали, писали. Я обязательно сделаю такой тест смыва краски. Я накуплю все, что вообще смогу накупить по смывкам краски. И мы посмотрим, как дешевые, какие-то дорогие, разных фирм, компаний работают. Ну, потому что это действительно не результат, которого хотелось бы видеть. Были надежды, но, к сожалению, не оправдались. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.